Просто приколите, какой сегодня день. Сегодня с самого утра мне начали писать про квартиру, которую я сейчас даю Я сдаю свою квартиру. В общем, там у меня протек унитаз, который благополучно залил, затопил соседей. Там, я так понимаю, нема... небольшие повреждения. Там э, нужно одну плитку поменять, как мне сказали, и чуть-чуть поштукатурить. И сегодня мне звонят и просят денег. Далее. Естественно, нужно устранять причину. Мне опять просят денег на унитаз. В это же время мы заказываем воду на дом, так как мы живем в Анапе, мы заказываем воду каждый раз в одном и том же месте, но это более-менее более доставка воды по сравнению с тем, что есть еще. И вот эта доставка воды, каждый раз мы просим, позвоните, пожалуйста, за полчаса, потому что невозможно ждать весь день воду, позвоните за полчаса, чтобы мы были дома и никого не заставляли ждать, ни курьера, ни... Нам неудобства не нужно создавать ни своим курьерам, да, они как всегда говорят, да, да, мы запишем, и все все скажут, все, позвонят за полчаса, все будет окей. И что вы думаете? Конечно же, никто не звонит за полчаса. Нам звонят по факту, когда мы находимся в другом конце города, а в городе пробки. И нам звонят и говорят, ну я приехал, я привез вам воду. Замечательно. А как же позвонить за полчаса? Он такой говорит, «Хм, "Мне никто не говорил, у меня в путевом листе не написано, что нужно позвонить за полчаса. Мы такие, окей, но у нас нет дома, нам ехать только до дома полчаса. Хм». Он такой, «Угу, тогда я ставлю воду у вас у дверей и поеду дальше по своим делам. Мы такие, охренительно, просто зашибись ты придумал. давай конечно. Конечно, оставляй воду, пофиг, никто не заберет. И бутылки тебе не нужны, которые предыдущий раз ты привозил воду. Да пофиг, конечно. Он в итоге остался нас ждать. Мы в торопях через полгорода, едем до дома. он Звоним ему где-вы, он такой говорит, я в Киевсе пока зашел. Окей, мы такие, о, хорошо. Пока как раз он в Киевсе дойдет, это минут пять, У нас как раз есть время заправиться. Да, мы заезжаем на заправку на Лукойл. Ну, в принципе, вот сюда. Приезжаю на заправку, мне тут звонит соседка с другого города, с которого я сдаю квартиру, и начинает э, со мной разговаривать по поводу вот этого унитаза, по поводу, что как будто бы я ее топила уже в этом году, хотя в течение года, хотя там вообще никто не жил, когда в сроке, которые она говорит, что там кто-то ее топил сверху. Этого быть не может, потому что у меня все было выключено, там был просто в здесь сухое, вообще не было ни капли воды, там все было сухо. И она говорит, вы на меня уже топили, я говорю, не может этого быть, <сёк> что ты мне говоришь, что ты мне лечишь. Вот. И значит дальше, пока я стою об этом разговариваю, Саша пошел заправлять машину. Но в итоге, как я поняла, заправлял машину не Саша, а человек, который обслуживает вот этой колонки, он помогает заправляться. Нет, сам иди, я не буду разбираться, иди сам. Спроси, может, что получится. Скажи, что мне быть в таком случае, что мне делать? Так вот, пока все это дело происходило, я сидела в машине за рулем и разговаривала по поводу квартиры. Значит, решала одно, один вопрос, и тут следом под, подбегает Саша и начинает орать. А, орать в плане, говорит, это у нас бензин текет, это у нас бензин текет. Просто в панике, типа, у нас бензин текет. Я думаю, чего? В это время мне на что-то дальше разговаривать я просто... Вылазить из машины, смотрю под, под, этот, под дно машины, там все льется, бензин просто, фонтан бен, бензина льется, я в шоке, я, я спрашиваю телефон, говорю, все, мне некогда, короче, у меня тут форс-мажор, до свидания. Все, у меня это было последний капли, я давай реветь, реветь, реветь и реветь. Села вот сюда, меня еще дотащили, э, докатили, получается, вот с этой бензоколонки. Вот сюда на нейтрале, то есть меня катили, здесь толкали, им поставили на машину, здесь даже дальше благополучно или не даже правильно сказать неблагополучно все лилось. Бен слился, там до сих пор мокрое пятно, сейчас покажу. Вон там, вон оно, мокрое пятно до сих пор. В общем, мы сходили до дома, поели. Нам недалеко благо было идти. В общем-то мы не стали ни в чем разбираться, просто пришли, и подождали, пока эта лужа высохнет, пока все станет нормально, Сейчас прокатим пару литров и поедем домой. И, ну, типа мы не стали ни жаловаться, ничего говорить. Потому что Саша говорит, что сейчас этому челу попадет, а он не хочет лишний раз, чтобы кому-то попадало. Ну ладно, ошибка, ошибка, типа того. Вот. Поэтому день. Хорош, конкретный. Пока.